интересный момент если присмотреться там по раковине ползает маленький червячок я так подозреваю что это маленькая улитка И нехило так ползает, я вам хочу сказать. А еще у нее здесь какой-то нарост. Вот этот девичок, еще такой, сначала оказался, а сейчас, не растянулся. Ладно, надо пересаживать.